Третья такая рекомендация, да, это разгрузка организма, это очищение организма. И лучшим вот, способом, наверное, если мы говорим о том, чтобы, видите, у нас тема сегодняшней лекции, как быстро подготовить тело к лету. не просто подготовить, а как быстро подготовить. И вот, если для вас именно интересно, как быстро подготовить, тогда э, самым эффективным способом, самым быстрым способом подготовки тела клету будет э, очищение организма методом гидроколомотерапии. То есть это метод очищения организма, метод очищения э, кишечника, когда э, через задний проход вставляется трубочка и под э, контролем происходит Поступление воды э, в кишечник и очищение складок кишечника, очищение всех залежей, которые там в кишечнике есть. И благодаря этому, когда вот эти залежи у нас удаляются, происходит удаление э, тех токсинов, которые находятся в жировой ткани э, живота. Знаете, то есть есть э, такие проблемные зоны. Женщина не просто хочет похудеть, она хочет похудеть как правило, в определенных местах, да? А то а, ко мне то, пришла такая расстроенная женщина говорит, я, говорит, похудела говорит, на 5 килограмм. А, грудь ушла, бедра ушли, живот, говорит, остался. Грудь, говорит, на два размера ушла. Говорит, это, это, это, это, это, это не то, что я хотел вообще. Ну вот, и мы стали, стали с ней по-другому подходить, да, к решению этой проблемы. И, то есть я ее направил к... Альфея Ибрагимовна и знает, что Альфея Ибрагимовна с этим вопросом справится. И она уже в следующий раз пришла и говорит, слушайте, мне сказали, что я похудел. Ей, кстати, не говорят. Она похудела, но ей не говорят, что она похудела. А вот после того, как она почистила кишечник, у нее ушли объемы стали, потому что если здесь накапливаются да, вот эти токсины, то здесь, здесь будет объем, здесь будет висцеральный жир, то есть будет живот. Бывает так, что женщина-то в принципе не, не полная, а живот есть, и этот живот, он и портит настроение. Вот как убрать живот, это самый, то есть как убрать объем, самый лучший способ, это гидрокоммунтерапия. И тогда, то есть это, это самый короткий способ именно к талии. Потому что некоторым женщинам, между нами говоря, вообще даже худеть не надо. Они и так действительно очень красивые и привлекательные. Им просто нужно похудеть в определенных местах. В талии, например. Да? И вот гидрокоматерапия помогает очистить организм. Причем в нашей клинике она делается по такой индивидуальной методике, я думаю, что через какое-то время мы станем обучать вообще этой методике всех, кто занимается гидрокоматерапией Потому что, во-первых, эта методика подразумевает, что если во всех местах чистят организм 20-25 минут и вливают под давлением 20 литров, то у нас в течение часа делается эта процедура гармонично, очень комфортно, без, без каких-либо даже, даже без минимальных каких-то дискомфортных ощущений, да, Шия И Афия Ибрагимов, она в течение всей гидроколопии общается со своими клиентами, пациентами за жизнь и промывает им еще не только кишечник, но и мозги. Да, и они с проводными мозгами. Поставленное место в плане питания, в плане отношений к себе уже выходят чистые, довольные и радостные. И если э, в обычных местах загнали эти 20 литров, потом бегут на унитаз и, и э, там значит, э, все это выливается, да, достаточно таким дискомфортным ощущением, то у нас после гидрокоммунотерапии э, женщины, они, они даже не идут в туалет, не идут домой, а работают и проводится очень комфортно свой, свой день вот. гидроколмотерапия еще и прекрасна если вот, смотреть с точки зрения внешнего вида именно с точки зрения внешнего вида и есть смысл всегда смотреть то гидроколмотерапия влияет и на внешний вид, на кожу потому что бывает так, что кожа знаете, такая сухая вот, кстати, один из признаков интоксикации это сухая кожа сухая и вот как, как такая немножко наждачная губа, когда гладит и так далее. Это интоксикация. И женщина может очень много чего делать. Втирать в себя кучу масел, да, намасливаться, масло стекает, кошка была такая осталась. Через полчаса все то же самое. Да? Те же самые на коже могут быть какие-то высыпания, типа там э, угрей прыщики где-то ну, скакивать вообще. В неудачное время, в неудачном месте, этот э, организм очищается. И вот после гидроколонтерапии кожа становится другой. Но, честный, это реальный факт. А, с, а, какой курс? Да. Ну, здесь вот этот вопрос очень индивидуальный, потому что все мы разные. И это такая вот вещь, э, которая правильнее было бы относиться как вот к тому, что мы принимаем каждый день душ, или как к тому, что мы чистим зубы. Во всех случаях вот в йоге, я занимаюсь йогой, да, я как бы проводник этой традиции, в йоге принято регулярно очищать организм. Потому что когда, например, организм не очень чистый, тело оно не гнется, вот одним из признаков того, что в организме есть токсины, это нарушение подвижности. Когда человек он такой становится ригидный и тело перестает быть гибким. Все артрозы, артриты и так далее, все это признак интоксикации. Все это показания для того, чтобы организм чистить. И йог это знает и чувствует уже на таких минимальных моментах. Он чувствует, гибкость нарушается. Он сделал э, да, себе очищение кишечника. А там э, очищение кишечника в Юге называется Басти. Вообще очищение кишечника, это, и не только кишечника, всего организма, это одна из таких основных идей. Вообще к асанам даже во многих школах не приступают до тех пор, пока организм не очистился. Это то, с чего начинается. И представляете, они живут в абсолютно э, идеальных экологических условиях, там, посреди природы медитируют, едят вегетарианскую пищу и при этом очищают. А что говорить про нас? То есть каждому из нас э, эта процедура показана, причем в определенный период времени. Кому-то раз в полгода, кому-то даже, может быть, и раз в три месяца. И это очень индивидуальный момент. Но то, что в этом есть потребность как в регулярной процедуре, а не как в разовой, да? на достижение какого-то результата, это абсолютно точно. И э, у нас есть да, пациенты, которые они дошли до этого, и они делают эту процедуру регулярно. Их пока мало, вот столько, как йогов. Их йог, настоящих йогов очень мало, на самом деле. Вот. Э, но они есть, они уже появляются. И надеюсь, что вот, э, наша информационная такая э, работа, да, наша на направленность, она приведет к тому, что таких людей будет все больше и больше и больше. И это ключ к здоровью. Это профилактика онкологических заболеваний. Много чего. Но ну, у нас сегодня тема не гидроколонтерапии. Просто я немножко коснулся этого. Как один из способов быстро привести тело фету и похудеть именно в проблемных зонах.